Что делать руководителю а, в текущие времена, когда сотрудники вымотанные, издерганы, напуганные, встревоженные, раздражены и вообще недееспособны не в какой-то степени. Это очень хороший вопрос, потому что я бы начала с такой фразы: нашу жизнь разрушает не действительность, наша жизнь разрушается, об иллюзии. И у многих руководителей, к сожалению, есть иллюзия о том, что работник должен быть бодр, светел, радостен приходить на работу и быть в максимальном ресурсе. Такой робот-пылесос, ну мы же его зарядили, он должен двигаться, мы же ему заплатили за зарплату, он должен приходить и жужжать, э, своими лапочками там грести. И когда работники приходят в разбитом состоянии, а работодатель задает вопрос, что мне делать, то по сути чаще всего, это является разбитостью самого работодателя. Что очень важно сделать, понять, что если тебя начинают вот так вот выносить и разрушать состояние твоих работников, значит ты уже там, ты уже прям за той стороной. И сейчас самое важное думать не о том, как спасти своих работников и как их поддержать, а о том, как укрепить себя как поддержать себя, как самому стать скалой в собственном бизнесе, чтобы вот этот вот бешеный ветер, который со всех сторон сейчас свистит и дует и дальше будет свистеть и дуть еще сильнее, не разрушал все, что создавалось долгими годами. Итак, первая мысль. Если вы видите, что люди разрушены, разбиты, растерзаны, издерганы, ничего не хотят делать, то фактически вы видите отражение себя. То есть я как работодатель вижу эту ситуацию в своей команде, я вижу это в своих сотрудниках и меня лично это беспокоит. То есть лечим не сотрудников, а лечим себя. Это первая мысль. Вторая мысль, вторая иллюзия, которая разрушает жизнь, это о том, что они должны быть счастливы, они должны быть в высоком тонусе энергии, они должны приходить и работать. Вот эта э, э, фантазия о том, что они должны и все время, а почему они должны? Ну, мы же им платим зарплату. А, и, и в тот момент, когда мы платим им зарплату, они как будто перестают быть людьми. То есть очень важно воспринимать эту ситуацию как нормально. Ну, то есть это нормально, что люди переживают. Это нормально, что люди напуганы. Потому что... Невозможность справиться с этим процессом и тупик в этом процессе из-за того, что так не должно быть. Я знаю, как должно быть, я вижу на то, что есть и меня это начинает разламывать. Поэтому, первое, заботимся о себе, второе, признаем как норму и даем право людям переживать, страдать и так далее. И вот в тот момент, когда вы даете право, это, наверное, самая сложная часть истории, которую невозможно объяснить словами, невозможно принять логикой, но можно попробовать и увидеть. То есть, как только вы искренне даете людям право и вы говорите там, коллеги, час, там, полчаса, двадцать минут, можно сейчас побыть в этом состоянии и потом мы перейдем к работе. То есть, когда сотрудник внутри рабочего процесса получает право на свою боль, оно признается, ему его дают, всегда можно ограничить во времени, то после этого у него появляется ресурс для того, чтобы двигаться дальше. Но чтобы вот такой вот фокус совершить, легко ведь сказать, трудно же сделать, опять пункт первый, очень важно укрепить себя, очень важно внутри себя расширить вот это состояние и позволение людям испытывать боль и страх.